буэн сdс братва ядерный рассвет на зарядувший экрана это значит что да мы с тобой продолжаем проходить разговор. мы оставили Hell, hey. ну, надо же. как ты брат я сделаю что должен отстань как скажешь под But... нахуй nah, Самоходная лодка, нихуяся. Типа ты неси меня, река. Фина. да что за что за мультик Знаешь, я все-таки вот одного не понимаю. А... Что сподвигло его поселиться в ебенях собачьих? Просто как-то медвежий угол нашел себе, но его и там нашли. И вот у меня лично пока, я предполагаю, что я где-то на середине процесса. И у меня сразу два вопроса. Первое. За какие заслуги его хотят кончить? И второе. Какого все-таки хуя он отселился? Спрятался хер пойми, где и так далее. Ну и как говорится, вопрос менее важный. Когда же он, блядь, расскажет пацану, что тот не просто пацан. Не знаю, как его обозвать, вот честно, полубог, там сын бога, еще как-нибудь. Я хуй знает. Я не, сил... я не слишком силен в мифологии, но тем не менее. Так, куда педалирует-то? К одному гучу сломали. Да вижу я, епты. Хуя мне тут подсказчик Ах, ты ж ебаный глушитель Ч ⁇ там хрюкнул? Капитан, уровень на хрюка падает, мы в говне. Конечно, не в рот ее ебать. <Слых> Что-то он там зарыл какое-то оружие от квангую. Какой-нибудь, я не знаю, не врут ебательский клинок хаоса или что нибудь в этом духе. птать! вот это няшка. Вот это вкуснота. Бля, по-моему, даже вот такие вот одноручные топорики ему идут больше, чем Левиафан. Чё происходит? Нигде ты не спрячешься, спартанец. Ты можешь сколько угодно пытаться убежать от правды. Это ничего не изменит. Ты можешь притворяться кем угодно. Учителем, мужем, отцом. Но есть одна бесспорная истина, от которой ты не уйдешь. Ты не изменишься, ты навсегда останешься чудовищем. Знаю, но я больше не твое чудовище. А, а а Ох, нихера себе, что я могу, как Так, а как я сменил оружие? А, на двойку. Конечно, оружие стихии холова им ни хера урона не наносит. ясен пень. Вот так. Да. Эти клинки весьма пригодятся в Хельхейме. Я, кстати, вижу дверь в мир между мирами прямо около твоего дома. Срежем путь к качующему храму, а потом в Хельхейм. Заебись. А где дверь-то? А, вон она. Сейчас, ребятки, небольшой топчик. А, все нормас. Так. Ну, там ты говорил явно не со мной. Ты случаем не хочешь ничего мне рассказать? Правда. По части хранения секретов мне нет равных. Если что, обращайся. Кстати, я уже понял, что ты грек. Афина. Надо же так проколоться. От тебя воняет странной магией. Четырнадцать сисек. 14 сисек. Нет. А? И не бывать этому. Сынок, это мы с братом создали мьюльнир для большого тупиц. Я в качестве разбираюсь. И это славная работа. А где мелкий засранец? Он нездоров. Да ну, что случилось? Асы? Нет. Это моя вина. И теперь я должен все исправить. Вот ведь. Ну, всем нам приходится платить по счетам. Да? Как я могу ему помочь? Я ведь умелый? Хочешь, пойду с тобой? Нет. Твоя работа здесь. Я сам. Ладно. А, вредный хуй. Ты собрался. В мир мертвых. Хей, хей. Дело серьезное. Я за тобой пригляжу. Three gazettes. Если у тебя есть путевая руна Хельхима, такой вариант будет на столе. Ебать мой, хуй, что за приключение это намечается. Знаешь, с одной стороны, я говорил об этом, когда заканчивал записывать Control, то что, блядь, современные игры это то еще кинище. Но с другой стороны, кинище то охуенно, <с Super> согласись. Я думаю, ты вряд ли скажешь что-то не в ту сторону в этом плане. Потому что, ну... Сколько вот более-менее современных игр я не видел, не считая там каких-то ремейков, продолжений и тому подобного. Они все такие. Если что, я да не ссы-то я без тебя справлюсь. Без случая, скажу, твой план безумен. Даже Один не может вынести так что, есть, твои клинки не Это и есть тот самый мост Нет, мы все еще на мосту, который тянется меж мирами А нужен нам мост проклятых По нему умершие идут в Хельхейм. Куда их пропускает хранитель моста Чтобы он Просто иди вперед А то придем куда надо а Я надеялся больше никогда Не попасть Это что, типа местная терроборона? Используй огонь клинков, чтобы сжечь куски и играть. И видишь, одна из причин, по которым мы вернулись за мечами. А вот это уже... Территориальные батальоны подъехали. Ну да ладно, сейчас устроим чегунирование. Я не знаю, в какой именно день ты это видос смотришь, но записано был 22 апреля 22 года. Я даже не знаю, когда примерно он должен выйти. Вишки, так много? А если брата закрыты, значит, я Без судить и нифих, и все заперто что теперь давайте думать господа не не варик точно кустики. я ж могу кусты полить значит должен быть обход он на в гору не пойдет он там в ебанет. банят ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла Разбойники, что мы убили рядом с моим домом, оказались тут. Как они вернулись так быстро? Время в разных мирах течет по-разному. Особенно, если речь о мире духов. Как света Альфхейма? Как раз наоборот. Озеро Душ течет быстрее, чем время в Альфхейме. Но время в Хеле идет медленнее, чем в Мидгарде. Это, конечно, запутанно. Это хорошо. Значит, быстрее вернемся к сыну. А, быстро схватываешь. где-то можно прыгнуть я думаю нахуя на мытье ландыши мы забрались камашины ебались от души нахуя на мытье ландыши Я все-таки нихуя не понимаю... О, нет, нет. Вальхала — часть Асгарда. Туда отправляются лишь достойные войны, погибшие в славном бою. Хель же для тех, кто умер бесславно. Преступников? Да. Ну и для тех, кто умер от болезней и старости. Разве стареть — это бесславие? Ну, никогда ведь не поздно взять в руки оружие. так и нахуй я сюда забрался-то а? ладно полезли так поможет мертвым покинуть мидгард. Не думаю, хотя и вреда особого от этого полагаю не будет, а еще живым будет проще попасть в сердце Хельхейма. Только вот какой безумец туда полезет по своей воле. Я полезу. Ну уже в следующий раз. Спасибо всем, кто смотрел. Лоис, пиписка и до свидания. Увидимся в следующем видосе.